нет ничего вкуснее домашней ветчины, предлагаю вашему вниманию очень простой и достаточно быстрый рецепт ее приготовления, ветчина получается сочной, плотной, красивой и вкусной, достойной праздника. Домашняя ветчина готовится достаточно просто и относительно быстро, не считая времени пребывания фарша в холодильнике, с ней не сравнится ветчина из магазина с красителями и усилителями вкуса, ваша ветчина будет натуральным, вкусным и полезным продуктом досмотри шин вида и я предложу записать список ингредиентов подготовьте ингредиенты для приготовления домашней ветчины куриное филе мелко нарежьте затем порубите широким ножом у куриных бедер удалите шкурку и косточку также мелко нарежьте подписывайтесь Комментируйте, ставьте лайк или дизлайк Это мясо тоже порубите широким ножом Подготовленное куриное филе и бедра выложите в миску Добавьте измельченный чеснок Добавьте соль и перец черный молотый по вкусу Постепенно влейте куриный бульон Тщательно перемешайте мясо Накройте пищевой пленкой и отправьте в холод минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Затем достаньте из холодильника, добавьте сухой желатин и снова хорошо перемешайте. На 2-3 слоя рукава или пакета для запекания выложите фарш. Плотно сверните пакет, формируя батон ветчины. Выложите в кастрюлю с водой. Поставьте на плиту и варите ветчину на самом минимальном огне 45-50 минут до готовности. Готовую ветчину достаньте из кастрюли и хорошо охладите. Охлажденную ветчину нарежьте и подавайте к столу. Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Куриное филе 300 грамм. Куриные бедра 500 грамм. Желатин. 15 грамм, бульон куриный, 100 миллилитров, чеснок, 2 зубчика, соль, по вкусу, перец черный молотый, по вкусу, количество порций, 5-6. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. До встречи на канале.